Вот он. Уверен? Да. Вот моя метка. А ковры те тяжелые? Я что взвешивал? Помогите. Шухер! Бы с каяргом из. Ларный. Калам, на Наши друзья сегодня приезжают, готовь встречу. Катерина Маевская. Мне соседка позвонила, сказала, я ее скоро увезла. Да. Рожать увезли вашу Катю. Приходите позже. Рожать. А сколько это по времени? Ну, всех по-разному. Часа через два приходите. Да, мужчина, ваша жена просила, если кто из родных наведается, что вы принесли? Халат, сорочку ночную, и туалетные принадлежности, щетку зубную и пасту. Халат, сорочка? Ее прям прямо с улицы забрали. Для тебя работенка есть. Сюда ставь. Я готов. Надо сходить на базар, взять баранины. Справишься? Ты хочешь? С чего? не думал, что ты меня с утра разбудил, чтобы я на рынок сбегал. А ты думал, что надо будет кого-нибудь зарезать? Нет. Я просто про барана не, не, не думал. Возьмешь пол туши барана, угу. молодого ягненка, свежего. Запомнил? Да. Положишь его в мешок и принесешь по этому адресу. Справишься. Угу. Только не сожри его по дороге. Не, я у своих не ворую. Да я пошутил, у тебя аппетит хороший. А. Ешь, приятного аппетита. Спасибо. Привет, начальник. Неожиданно. Каким ветром ты? Да вот мимо проходил. Дай думаю, зайду. Ты не подумай чего, я чисто по-человечески. Вот персиков решил занести, она их любит. Катя в больнице рожает. Она давно ребенка хотела. Повезло тебе. Спасибо. Она вот передает меня. Ты сам-то куда? На автовокзал. Задись подгруж. Да, кстати, я тут от мужиков слышал, думал тебе интересно будет. В лесу подрудней, курган земли свеже образовался. Думаешь, подкоп? Ты граница тебе видней. Ладно, вот тут останови, я а дальше пешком. Кате привет. Передам. Береза 13. Я за один. Прием. Береза тринадцать на приеме. Прием. В районе Погранвнака 42 обнаружена насыпь свежей земли. Отправьте тревожные тревожную группу для проверки информации. Прием. День добрый. Цветочки почем ваши? А сколько не жалко? Ой, знаете, мне для моей жены ничего не жалко. Но в пределах зарплат, конечно. 15 рублей. Чтобы тебе не обидно было, и мне тоже. Вы прям как дипломат. Наверно Пекарский? Да, это я. Комитет государственной безопасности. Там приходите. Пройдемся с нами. Это какая-то ошибка. Пройдемся, вам все объяснят. Ребят, вы меня правильно поймите. У меня жена рожает. Можно к ней на 10 минут? К жене вы еще успеете. Это ненадолго. Решена машина. Я же сказал, это ненадолго. по следам, это не самосвал разгружался. Да и кучи какие-то мелкие. Кусты на пригорке видите? Так точно, товарищ старший лейтенант. Устроить там наблюдение. Если появятся эти копатели, на заставу. А я пока в деревню проедусь, посмотрю, может кто копает в погреб в колодец. Выполнять? Есть. За мной! Это ваши деньги? Мои. Скажите, сколько вы зарабатываете в месяц, если перевести в доллары? Ну, около сотни, чуть меньше. Угу. Интересно получается. Значит, вы носите при себе сто месячных зарплат. А откуда деньги, майор? Эти деньги были получены за перевод нелегальных мигрантов через границу. Угу. Значит, вы признаете, что переводили через границу группу нелегальных мигрантов? Да, я признаю я действовал по согласованию своего непосредственного начальника. В рамках операции по борьбе с нелегальной миграцией. Это ясно? Да. По согласованию, да. В рамках борьбы. Я запомню. А я сейчас, по-моему, ничего смешного не сказал. Мой начальник, полковник Дернов, может это все подтвердить. Ладно. С вашим начальником мы поговорим позже. А сейчас напишите признание. Что в ночь с 19 на 20 июня 1993 года вы за взятку в 10 тысяч долларов перевели через белорусско-литовскую границу группу нелегальных мигрантов? Давайте так. Писать я ничего не буду, пока вы не позвоните моему начальнику. Ты напишешь. И никакой начальник тебе не поможет. Или ты думаешь, что он возьмет на себя такое? Я, по-моему, уже сказал, что я действовал по его приказу. Письменному или устному? Устному. Майор, майор. Ты даже не представляешь, какие у тебя проблемы. Ладно, иди в камеру. Подумай над своей судьбой. И напомню, что чистосердечное признание Смягчает войну. Уведите! А может быть кто-то колодец копает? Да давно уже никто ничего не копает. Ремонтами всякими занимается. Ну, паниру покупали, краску покупали. Хотя, постой. Ты Петку Нестерович, знаешь, его этого? А, а Вечно у на бутылку не хватает, а тут приходит, да, Вечер, продай ему три лопаты. Из какого перепуга ему три лопаты? Огород-то у него не копанный, бурьяном весь порос, с таким-то хозяином. Так вы продали ему лопаты? Ну, да, конечно, продал, он же деньги заплатил. А где его найти? Чего его искать? Вон, за магазин зайди, только что с мужиками бутылку брал. Понял, спасибо. Семеновна, грамм двести моих любимых. Сейчас. О -о -о. Здорово, мужики! Ой, О, -о, -о, -о. Здоровая Граница! Выпьешь? С не пью и вам не советую. Петро, можно тебе на два слова. Один момент. Чем так сказать могу посодействовать? и говорят, земляковом работать. <с. <с. <с. пусть лошади работают, у них здоровья много. А мы так копаем. А лопату зачем бы купил? А что? Светка уже сдала. Петро, я задал вопрос. Да у меня с этими лопатами целая история. Узбек один попросил купить, а сам тупой, как дерево. Не русский одним словом. Он даже не понимает, чем отличается штыковая от совковой. Ему говорю, если огород копать, это одна. Если разгрузить что это другое. Если я бы, скажем, там или колодец, так там черенок короткий нужен. В общем, тупой одним словом, и все тут. Ближе к делу. Так это ж по делу, что тупой. Я ему аж 9 штук в трех разных магазинах покупал. Он так попросил, ну. Что ну? А то и ну, что тупой. Умный бы в одном все десять купил. А мне какого хрена по такой жаре по трем разным магазинам ездить? Подожди, подожди. Ты же сказал, что 9. Ну, десятую я свою вложил. Все равно лежит, ржает. А так на бутылку планово-ягодной сэкономил, а? Понятно. А откуда взялся этот узбек? А пес его узнает. Приехал на машине такой красной, большой, иномарки. на марке. Микроавтобус. Вово, на -во. нем. Спасибо, Петро. А какой разговор? Какой разговор граница. Если что, ты сразу ко мне. Я что, тут всех знаю. Ты главное не песню. Ага, -а. хорошо. Давай! Граница наша Во -во. на замке. Давай. Салеваляйку. Олег, масовам. Принес? Да. 18 килограмм. Еле допер, Думал, поп развяжется. Молодец, твой отец. Держи. Спасибо, еще буду задание? Ну, завтра. завтра. С утра. Еще пол барана. а что-то не понял. Я бы мог сегодня целого купить. Братишка, извини. Я люблю барашка свежего кушать. Дверь закрывай. Понятно. Товарищ полковник, вам звонят из управления Как-то старший лейтенант Фролов, будет ложным дело. Дернов. Товарищ полковник. Э, старший лейтенант Фролов, заместитель Пекарского. Слушаю тебя, старший лейтенант. Товарищ полковник, майора Пекарского. Что за глупые шутки, Фролов? Товарищ полковник, это не шутки. Сегодня возле больницы его задержали и увезли. Пропорщик заметил случайную машину, а торговка цветами рассказала, как все было. Да погоди ты паниковать. Это может быть непроверенная информация. Товарищ полковник, самая достоверная. Мы уже машину в часть перегнали, а Пекарского нет, как сквозь землю провалился. А что говорит эта ваша торговка цветами? Говорит, что двое парней в штатском красные книжечки ему предъявили и на черной машине увезли. Значит так, ты сейчас, Фролов, где? На заставе? Нет, я в 30 километрах от заставы. Выполняю задание Пекарского. Мне ЧП по радиостанции сообщили, а ближайший телефон только в сельском магазине. В общем, продолжай выполнять задание. Будем разбираться с этой информацией. Все, отбой. Да что за страна, а? почему все идет на перекосяк? Да. Добрый день, Евгений Михайлович. Добрый день. Это вас полковник Дернов беспокоит. Будьте предельно осторожны. Смотрите внимательно. Добрый день, гузвейщик. Ну, старайся, не шутишь. Салам, уважаемый. Это Кабир. На хутор приехали подгранцы. Разговаривают со стариком. А о чем я не слышу. Далеко стою. Фар, брат. Старик жадный, хитрый. Я бы не доверял ему. Спасибо, товарищ Павлович. Давай. Поехали, поехали. А куда едем? На место преступления. Куда ж еще? Удалось быстро меня освободить. Наверх пришлось обратиться. Катили, конечно, по первое число за несогласованность действий при проведении секретных операций. Ну какая же она тогда секретная, если нужно согласовывать. Ладно, не будем об этом. Возьми-то он себя за козырьком пакет, полюбопытствуй. Я думаю, тебя это заинтересует. Это халила. Я вместе с ним в Узбекистане служил. Он ведь тебя тоже хорошо знает, правда? откуда это у вас? Ребятки твои поработали, пока ты прохлаждался. Ну, теперь понимаешь, откуда ноги растут? Сволочь. Уже все знал про Веру. Согласен. Сволочь, он еще та. Сообщаю тебе Антон просто так, для справки. Юсуп Халилов. Был со скандалом уволен из узбекских погранвойск. Ну, правда, дело замяли, и под суд он не пошел. Затем оказался в Афганистане. Был там советником в правительстве Наджибулы. Я думаю, ему его бывшие коллеги помогли, ну, с которыми он героин гнал через узбекскую границу. А вот теперь, когда на опал, у нас появился. С документами что у него? Проверяли мы, все чисто. Официально он сюда приехал жениться. Такой вот женишок у нас тут образовался. Это все? Нет, не все. Эксперты проверили фотографии твоей жены. Знаешь, это ее почерк оказался. Выходит, Вера сама подписывала фотографию. Можете описать картину преступления хотя бы в общих чертах? Три трупа обнаружены в железнодорожном вагоне прибывшем из Средней Азии. Молодые мужчины славянской внешности, убиты выстрелами в упор примерно 30-40 часов назад. Осмотрим вагон пока все. Их в вагоне убили? Пока не знаем. Сейчас попробуем узнать. Лейтенант. Пробуй этого сделать. Нашел что-нибудь? Их снаружи убили, товарищ полковник. А вагон потом бросили. Почему так думаешь? Порохом не пахнет. И брызг крови на стенке. Вагона нет. И следов от пуль тоже нет. Ну, и кто это сделал? О, товарищ полковник, я абсолютно уверен, что трое погибших обычные железнодорожные воришки. Открыли ночью вагон и наткнулись на Серьезных нелегалов. Там весь пол на своим заплеван. Нужно уточнить, где вагон находился прошлой и позапрошлой ночью, там найдем следы погибших. Ну, а где же нам теперь искать этих нелегалов? Состав куда направлялся? В Гродно. Они уже здесь. Отшло какой сегодня? Двадцать четвертое сегодня. А. Думаешь, это те, кого мы ждали? Столько совпадений. Вот тебе и календарик. Считаешь, что их уже встретили? Ну, по крайней мере, у нас есть ответ на несколько вопросов. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо. Букин, сюда. Ты свидетеля опросил? Да. Парни, где мои? Ну, где-нибудь. На ну, базе. Тебя ждут. Отлично. А я думал, ты домой запросишься. Нет, я сначала на базу домой потом. Да, хотел сказать насчет твоего лейтенанта, который тебе информацию дал. Думаю, не стоит его прессовать за бдительность, а? Как ты считаешь? Гриш полковник, ну чисто по-человечески руки, конечно, чешутся. Но с другой стороны, сам же его выучил правильно. Пока, мой золотце. Целую крепко-крепко. Жених мой. Любит меня, ты понимаешь? А, сразу видно. Маникюр носить не умеем. Ничего, сейчас все поправим. Сейчас звоню. Mm -hmm. Хочешь, чтобы мой отец тоже в Аршаву на свадьбу прилетел. Ну, ты знаешь, у них на Востоке семья, yeah. родственники — это основное. Ну, отец, конечно, заортачится, все время бубнит, что мои женихи меня до добра не доведут. А тут меня такой человек выбрал. Пусть знает, что его дочь тоже чего-то стоит. А то сидела на его хуторе до скончания века. Подождите, Тамара, то когда вы уезжаете? У нас же на ну, послезавтра сеанс запланирован. Ой. Послезавтра. Свиней, мила. Совсем запекалась. Да, послезавтра. Mm. Да, конечно, ничего не получится. Мы как раз с Ясофчиком уезжаем. Mm -hmm. Я напарницу попрошу, она тебя примет. Хорошо. Mm -hmm. тебя на будущее, я советую. Пол мой в перчатках. Хорошо. Хорошо? Ну-ка, разреши. Все свободны. Кроме третьего отделения. А Метельцы где? Марафет наводит. Что за марафет? Она на задание в Карале, товарищ майор. Разрешите присутствовать. Присаживайся. Калюжный, докладывайте. Чем молчать? Никакой информации нет? Товарищ майор, у него информация не оперативного, а кулинарного характера. Это что значит? Да я уже три дня для Фархата по полбарану покупаю, а потом через весь город на себе тащу. А первый раз позавчера купил? А куда нанесешь? К автобусу. Я гружу, а он его возит. И что, из вас никто не задумывался, почему Фархат такой аппетит проснулся? Я вам поясню, друзьями. У него появились люди, которых нужно кормить. Причем не свинины и не колбасу, а именно бараниной парной. Понимаете? Афганцы. Интересно, сколько их человек. Ну, смотрите. Средний баранья вес 30 килограмм, так? Пол туши 15. 30 процентов кости, 30 процентов уварка. Получаем 7 килограмм чистого вареного мяса. Думаю, человек 10, как минимум. 10. Причем все они очень серьезные и опасные. Шуток не понимаю, до них убить человека, расплюнуть. Поэтому, никакой импровизации и самодеятельности. Действуем исключительно по приказу и с максимальной осторожностью. Всем все ясно? Да. Поступим следующим образом. Я выдвигаюсь на заставу, всех, кроме калюжного метельцев, выдвигаются за мной. Егор, на тебе Халилов и Фархат. Даша, на тебе, Тамара. Нужно узнать, где эти афганцы и казна, которую они везут с собой. Ну и самое главное, как они намерены перейти границу. А еще, товарищ майор, Тамара с Халиловым послезавтра уезжает в Польшу. Сведения точные? Ну, я думаю, ей нет смысла меня обманывать. Так, ну что, осталось два дня. Ну что, сидим, работаем. Федор Кузьмич, вы с собой паспорт взяли? Паспорт, да взял. Только на кой -то черт у меня? Я, я жениться не собираюсь а не надо. Нет, ну на свадьбу вы к нам приедете. Нужно билет купить. Какая свадьба? А за хозяйством кто присмотрит? Пушкин? Свадьба. Кабир все сделает как надо. А мы завтра влетаем в Варшаву. В Варшаве играем в свадьбу, а потом с Тамарой едем в свадебное путешествие. Морской круиз вокруг света, а, Тамарочка? Юсуфчик, мне даже не верится. А у вас у богатых свои причуды. Да, я не беден. Но что? после свадьбы с Тамарой я стану миллионером. Ты моей Томке не верь. Напреланиваешь, что у меня золото полное кубышка, брехня. Но если что и есть, так это только чтоб с голой задницы не похоронили. У нас на Востоке принято вместе с невестой давать Богатые преданные. Так положено. А у нас на Западе. Спасибо, скажи, что вырастил. О, кобыла. Одно что могу, боровок свадьбы заколоть. Так выше народ со свиньей на вещи. Не идите, отстань. Зря вы, Федор Кузьмич, прибедняетесь. Ну, у вас есть прекрасная дочь и хороший, добротный дом. Ну, дом это. Нехай не с братом после моей смерти делят, как хотят. После моей смерти. Но зачем уже после смерти свои проблемы оставлять? Надо сейчас все решать. Вы бумагу подпишите, и всем будет хорошо. Какую еще бумагу? Это дарственные. На дом. На Фархада. Фархад мне как брат. Слушай, как тебя там? Юсуф. Я человек старый, да, но из ума я еще не выжил. Ты же думаешь, я не знаю, чего ты тут копаешь? Да ты сам не должен платить по гроб жизни, и то стукну по гранцам, и полетишь ты отсюда, как пробка из бутылки. Дом ему, видишь ли, подавай! Жаль, старик, что мы не смогли с тобой договориться. Вот и нет проблемы. Архат, займись документами. Хорошо. А я с погранцами договорюсь. Приберите здесь, чтобы не воняло. Кабир! Королев, где? Ставят на приказ. Ясно. Ты что-нибудь выяснил по поводу этих копытлей, Откуда там земля землю? Да, товарищ майор. Копает на том хуторе, который я вам показывал. Угу. А землю в лес в мешках вывозит. Подкоп. Судя по тому, как они замаскировали яму, думаю, да, не вырытого колодца, не погреба, я там не заметил. Ну, Пойдем по карте покажу, где они там проведу. Вот этот хутор. По прямой до КСП метров 150 пятьдесят. Но это не факт, что они выйдут точно в это место. Я проконсультировался с одним бывшим горным инженером. Он сказал, что направление проходки определяет не кратчайший путь, а Состояние грунта, его плотность. Так что на глазок точное местоположение не определишь. Надо попробовать, Фрелов. Надо попробовать определить. Если не заметит активность, с нашей стороны может все сорваться. Ну что ты предлагаешь? Предлагаю обратиться к нашим саперам. Ну, действуй. Есть. Заставы мои лекарства слушали. Салом, У меня к тебе дело есть, да? Нет, тебе слушаю автобус после через границу без досмотра провести, а? Сможешь? Это все? Ну да, один веселый автобус и все. Мне казалось, у нас с тобой другой угол был. Ты про мою жену не забыл? Эй, брат, я все помню и на память никогда не жаловался. Тем более у меня для тебя подарочек есть. И что за подарок? Делаем так, через полчаса выезжай по Минскому шоссе в сторону Лиды, там увидимся. Салам, командир. Ну и что теперь? Покатаемся? Готов? Куда? А ну, увидишь. Садись. глазки ты завяжи. Это обязательно. Обязательно. Спускайся, спускайся. Смелее, смелее. Тебе понравится. Верка. Я Вера. Ты меня узнаешь? Да. Да, Вера, я тебя узнал. Я так слышу, вы друг друга уже узнали. Ну, давай, командир, поднимайся. Хорошего понемножку. Да-да, иду. что? Увидел? Увидел. Значит так, 27-го в 13.00 через границу будет ехать рейсовый автобус. Ты его пропускаешь без досмотра и проверки документов. Как только мой человек говорит, что они прошли, я ее отпускаю. О, пап, как раз к ужину. Садись кушать. Прости меня. Прости. Прости. Ты что-то про маму узнал? Это не наша мама. Не наша. А как же фотографии, подпись, медальон? Как это объяснить? Катя, когда поедем. Завтра. Завтра и поедем. Ну, если ты не сможешь поехать, я сама поеду. Ну почему же не смогу? Не смогу. Мне же никаких дел нет, правильно? Да? Ну, застав док, съезжу и все. – Товарищ майор… – Отставить. Садись. Скажи мне, пожалуйста, как себя чувствует человек, который стучит на своего начальника? Товарищ майор, я даже не… Сидеть! Не знал? А ты не обязан все знать, тебе это ясно? Извините. То есть, так точно, товарищ майор? Я, конечно, все понимаю, что службы ты -то только начинаешь. Хочешь отличиться, чтобы тебя заметили, стараешься, не спишь ночами, но видеть, слышать и докладывать – это не все, что должен иметь офицер. Еще нужно головой думать. Товарищ майор… Не молчать, Королев! Надо уметь молчать! Мы будем считать, что ослежку вести ты научился. Вот как у тебя обстоят дела с оперативной смекалкой, нужно посмотреть. Что вы имеете в виду, товарищ майор? Есть для тебя одно задание – посмотри эти фотографии. И постарайся хорошенько запомнить этих людей. Пива мне. Да подожди ты. Вот так вот, Марина, продали страну. Натурально продают. Мой начальник. Сдача. Нелегалов через границу водят пачками. И ничего, понимаешь? Ничего. Ой, Толя, может, тебе привиделось всё? Да. Болезненность воспринимаешь? Да я тебе клянусь, ну хочешь, править? Начальник заставы майор Пекарский три дня назад перевел через границу 11 нелегалов и ничего, понимаешь? Ничего. Что вам? Пачку приме, пожалуйста. Ну, я об этом узнал и доложил куда надо. Пекарского арестовали, а через день выпустили. Говорят, секретная операция. Только вот что-то я не видел, чтоб за исполнение служебных обязанностей потом деньги в конвертах давали. Фаша. Фара, брат, у нас большие проблемы. Слышал, товарищ майор! Сто процентов услышал! Он потом как не побежал. Докладывай, наверное. Теперь действуй, как я сказал. Садишься на автобус и едешь долины. Вдруг они следят за тобой. Ночью на попутке возвращаешься на заставу. Слушай, не моя а? Кушь мешаешь? А может, моего? Того? Кого? Ну. бризу по горлу и в колодец. Зачем? В лесу закопаем. Слушай, ты тупой. Фархат, садись, слушай. Пускай все идет по плану. Пускай пикарский готовит свой переход на автобусе. Угу. Только наши братья на нем не поедут. На нем поедешь ты, Кабир, возьмите жилую Пекарского и несколько нелегалов. А, а почему мы с Кабиром? Потому что Пекарский вас знает. А его баба, она придаст достоверность нашей операции. А если вдруг Пекарский будет рисковать своей женой, ну, что вряд ли, Нет. вам ничего не угрожают, у вас с документами все будет в порядке. Угу. А наши братья поедут на твой микроавтобусе через хутор. Так кто их повезет, если мы скобируем? Ты говорил, у тебя там есть какой-то э, помощник, не то узбек, не узбек. Ну, есть один такой, полукровка, но он еще не проверенный. Ну, это вот проверим. Тем более, что после этой операции он же никому ничего не скажет. Исумзиан, какой ты модный. Аллах наградил тебя такой светлой головой. Не, э, слушай, ай, иди работай. Ты за эту операцию своей головой отвечаешь представляешь, что может начаться? Шум, стрельба, заложники. Ты понимаешь, какой резонанс может вызвать эта история, если что-то пойдет не так? Тебе что, своих приключений мало? Хочешь продолжения? Я так нет. Ну, в идеале, как можно их взять? В идеале, их надо брать в чистом поле. В чистом поле. В чистом поле. В чистом поле. А что, если фальшивый переход построить? Ну, где-нибудь в километрах 10 от границы, а? Молодец, майор. Можешь, когда захочешь. А ну покажи. Есть вариант хорошо заработать. У тебя хорошо это сколько? хорошо не сколько, а здесь важно то, что регулярно. Если это по часовой рабочий день, то это не по адресу. Пару раз в неделю отвезти работяг а до деревни, двадцатка рейсов. Слушай, а ты машину твоить умеешь? Это моя вторая профессия. Я же согласен. Согласен. Где когда встречаемся? А мы не прощаемся. Со мной поедешь. Поехали. Поехали, поехали. Катя, к тебе посетитель. здравствуй, Катя. Поздравляю тебя. Спасибо. А, ладно, я пойду не буду вам мешать. А, где твои соседки? Рожаю обе. Кать, я тут вот что подумал. Может, ты ко мне вернешься? Нехорошо, чтобы ребенок без отца рос, пусть даже девочка. Стас, не надо. Ну, не получилось у тебя с этим пограничником. Человек не тот. Такое бывает. По статистике, каждый третий брак распадается. А что ж теперь, всем поодиночке жить? Тать, я прошу, тебе не надо. Катя, я ребенка как родного любить буду, клянусь. Хочешь, мы уедем отсюда? У меня есть деньги, честное слово. А потом, когда ты ко мне привыкнешь, мы своих детей заведем. Татья, я прошу, тебя, не надо. Оставьте ее в покое. Тебя тут только не хватало. Меня не хватало? А вам лучше уйти. Да? Это почему? Потому что я не хочу, чтобы вы нервировали мою маму и мою сестру. Ну что ж, отлично. План такой. Мы их проверяем, затем их пропускают литовцы. Они переезжают переход. Подают сигнал, что все в порядке. И ровно через километр мы их берем. Теплых и расслабленных. Ну так и сделаем. Главное успеть. А во сколько он сказал, будет автобус? В 13 часов. Ну что ж, готовь дырку для ордена, майор. А сам-то, Алюжно, куда запропастился? Ну, вы ни вообще от не волнуйтесь, не пропадет. Секрет, что... Тише напак. Ну что, хорошо вкопало? Не пойдет. Ты что, со своими антими? Ишкарь какой? Солнцебежка какой-то прям ⁇ мся. Солнцебежка, ты прям ⁇ Поедешь по дороге на Лиду. На 30-м километре есть поворот на проселок. Дорогу он знает. Дорогу знает, это хорошо. А эти что? О, Узбекский не понимает? Тебя наняли баранку крутить, они языком трепают. На да мне вообще пофиг. Ну, а что там, Антон? Осталось 20 минут. Товарищ полковник, старший пограничного наряда секрет докладывает о наблюдении автобуса в двух километрах. Ну что, ребятки, работаем. Помештам. Ты из местных? С тобой не соскучишься. Может, музыку включим? Рули давай, а то поворот прозеваем. Не гони. За этим поворотом у гаишных дублирующий пост. На скорость ловят. Я не нарушаю. э, -э скидывай! Пошел! Ты пьяный, что ли? Рация есть? Какая рация? Рация Какая есть! Какая рация? Я пограничник! Ой, вали отсюда! Всем, кто меня слышит, прием! Всем, кто меня слышит, прием! Добрый день, Пограничный контроль. Переготовьте паспорта к проверке. Это не они. Почему так решил? У лица не уверенные. Ну, знаешь, у тебя сейчас лицо тоже не очень уверенные. Да, понял, 17 17. До связи. Товарищ полковник, Алюжина вышел на связь. Это подставные нелегалы. Настоящие боевики идут в границе. Где? Калюжин задержал их подрудней. Это около десяти километров до хутора нитки. Тридцать километров до нас. Ну-ка. Ну вот и все. По местам. Дорогий Чехолковник, а что с автобусом? Не волнуйся. Автобус мы пропускаем. В поле группы прикрытия мы его быстро возьмем. Антон, удачи. Антон, Давай допускать Газ Там колюш на один забыл. Вася, мешай ему. Да они уйдут, им до худо совсем ничего. Не уйдут. Рощи на пригорки видишь? Вижу. За ней будет город направо, срезан до худо, километров пять. Понял, товарищ моя. Ну что, вот и они. Приготовились бы. Собаку наставили. У меня для них свой сюрприз имеется. Третий, третий. Я береза один. Доложите о готовности прием. Береза один. Я третий. в вашей команде. Встречайте гостей. Вас понял береза. Приступаем к зачистке. Давай, Андрюх, Машем по самой неболой. Все в укрытие! Оружие в сторону! Вылазим по одному! По одному вылазим! Быстрее, быстрее! Спокойно! Срывайся, давай! Через быстрее! Быстрее сказал! Произвести нас бог! Соколов, собрать оружие! Береза один, я третий. Я взял. Лексиран за болотный. Здравия желаю. Максим, выйди, пожалуйста. Это вы. Спасибо вам, спасибо вам большое, спасибо за все, спасибо. Скажите, Вера. Вера, моя жена, она жива? Вера умерла. Год назад от гепатита. Мы с ней почти пять лет были вместе в плену. Но она мне очень много. Когда она умерла, я просто забрала ее вещи у Вы сказали, что вы есть Вера? Да. Для афганцев мы все на одно лицо. Простите, пожалуйста. Это была единственная возможность выбраться оттуда. Простите. Я, я работала санитаркой в госпитале и похитили, опахите так же, как и вашу жену. Не торопись, Юсов. Творец откладывается. Антон, я сам не люблю непрошного гостей, но у нас же с тобой особый случай, так? Ну, может, по старой памяти договоримся? Даже не собираюсь. И торговаться я с тобой тоже не буду. Ты да пожалеешь, Микарский? А сколько сказали, выписывают? Сказали, забрать до одиннадцати. Конечно, если бы они знали твою пунктуальность, растянули бы на год. Ритка, ты что, опять начинаешь, что ли? А что Рита? Что Рита? Представляешь, кого сейчас Катя? Она выходит из родом, а ее никто не встречает. Стоит одна с ребеночком. то вот, он и цылуки, дали цветы. Папа, цветы забыли. Как то есть как-то забыли. А аккуратнее, берем только самые лучшие. Обещал же еще котейки для дочки придумать. А мы уже без тебя придумали. То есть как-то придумали. А какое? Вера. Вера. Ох. Ритка, как же я тебя люблю. Пап, опоздала.